Что носить этой осенью? Стильная сумка, находки и примерка сумчатый эксперт? Интернет-магазин Сударання сумка вас слушает. Да, у нас есть эта модель, мы вам ее отложим, с удовольствием сделаем отправку. Стильные и модные тюрбаны Женская сумочка шоколадного цвета, выполненная в красивом лаке, дополнит ваш образ. Аксессуары природных оттенков выгодно подчеркнут вашу нежность и неповторимость. Тренда осень зима 2021-2022. Фэшн. Один вход, два отдела внутри разделенной перегородкой, две короткие и одна длинная ручка. Классический пиджак. Удивительно нежно сочетается с такой шапкой-тюрбаном и сумкой шоколадного цвета. А как вам вот такой игривый горох? Мне кажется, это интересно.